Здравствуйте, вы смотрите Амперметр. В новом формате мы сегодня начинаем цикл программ о том, как устроены зарядные станции компании «Автоэнтерпрайз». И начнем наш рассказ с экспертного заключения главного инженера компании «Автоэнтерпрайз» Дмитрия Михайлуты. Он нам сегодня расскажет о мозге зарядных комплексов «Автоэнтерпрайз», о контроллере. Дмитрий, что такое контроллер у зарядной станции, зачем он нужен, чем его едят и как им пользоваться? Ну, контроллер – это устройство, которое обеспечивает связь между автомобилем и источником энергии для заряда. Если это AC контроллер, то это связь между автомобилем и трехфазной сетью. Если DC контроллер, то связь между автомобилем и источником питания. AC контроллер отвечает за зарядку электромобиля переменным током. Так называемая медленная зарядка, коннекторы J1772 и Mannekes. DC контроллер отвечает за зарядку электромобиля постоянным током. Быстрая зарядка. Коннекторы чадымо и CCS. А эта связь зачем она нужна? Это нужна связь для того, чтобы обеспечить в случае AC безопасный заряд. То есть контроллер контролирует целостность заземления, целостность контактора для подключения мощности, электрической мощности к автомобилю и контроль энергии потребления автомобилем. В случае с DC-зарядкой контроллер осуществует связь между автомобилем и источником питания, потому что в этом формате ведущим является автомобиль. Автомобиль перехватывает на себя права управления источником питания и это делает через контроллер. Также, также контроллер проверяет целостность изоляции, заземления и посчитает электроэнергии. То есть контроллер контролирует процесс заряда, правильно? Да. А как он устроен? Последний весь контроллер выглядит вот так. Угу. Основное отличие предыдущее то, что здесь 6 датчиков тока угу. было 3. Сначала, учитывая наш такой непростой рынок в Украине, когда, когда 3 года назад все это начало формироваться, у нас были исключительно американские машины. Да. А американская машина это однофазная нагрузка. То есть мы берем трехфазную сеть, 3 датчика тока, у нас три однофазные машины заряжаются и не было никаких вопросов. Но потом, потом когда начали появляться европейские машины, они являются трехфазной нагрузкой, то, конечно, старые контроллеры уже стали не неактуальны. Hmm. Вот. Ну, это был лишний стимул разработать, да, да, ну, следующая версия, это 6 датчиков тока, то есть это два канала трехфазных. Это секция, высоковольтная часть, вот она, видно, что она изолирована. Uh -huh. Это шестиканальный вольтметр. Плюс система измерения целости Земли. Угу. Дальше у нас, у нас идет секция. Это управление замками для Type 2, для, для европейского рынка. В Европе любят ездить с самими кабелями. У них стоят сокеты. Это замки сокетов. Замки разъемов Type 2 блокируют коннектор в разъеме зарядной станции, препятствуют его извлечению в процессе зарядки. Коннектор можно отключить только после отключения напряжения. Дальше источник питания. Дальше формирование сигнала управления с автомобилем. Контроллер и оптосемистр для управления пускателями. Оптосимистер – полупроводниковый прибор, обеспечивающий связь между элементами электрических схем без взаимного влияния этих элементов друг на друга. Гальваническую развязку. В данном случае между силовыми реле, управляемыми высоким напряжением и слаботочными логическими элементами схемы управления. А это? Это модуль измерения тока. Здесь стоит 6 датчиков тока, свой измеритель и на выходе под цифровавшине мы получаем данные из датчиков тока уже. Уже готовое измерение. Датчик тока. Прибор, измеряющий величину электрического тока, протекающего через контур, образуемый его корпусом. Но это, да, это у нас AC-контроллер. А в DC-контроллере чем он отличается? В DC-контроллере он проще. Проще даже? Да, он проще, да. Почему? Потому что -то, там нет такого большого количества аналогов измерений. Там все в цифре? Да, там все в цифре. Кроме трех параметров. Ток потребление по DC, напряжение DC и сопротивление утечки, сопротивление изоляции высоковольных проводов. А как контроллер понимает, что в автомобиле установлен чип автоэнтерпрайзовский? Чип а АЕ-чип – устройство, встраиваемое в зарядный порт электромобиля, которое позволяет автоматически идентифицировать пользователя при подключении авто к зарядной станции компании автоэнтерпрайз. Для этого было внесено изменение в протокол э, сигнала. Mm -hmm. То есть мы в пилосигнале добавили нейтраль, состояние 0. И, вот. И относительно от нуля мы передаем, передаем данные для запроса чипа когда чип получает пакет данных о его запросе его наличия, он отвечает на запрос если запроса нет, то чип спит и станция вообще не видит, что есть там чип? не видит, да как долго вы разрабатывали контроллер? ну, первая версия была где-то год вот, а потом уже где-то, ну, в целом где-то три года уже это все длится и самое сложное в разработке контроллера? то есть, сначала, когда все начиналось, был, не, был неочевиден конечно, результат то есть, главное не сделать, ну, здесь контроллер не так уж сложно, сложно понять, каким он должен быть в конце концов. Но AC-контроллер гораздо сложнее, чем DC-контроллер. Конструктивно. И в разработке тоже. Даже так? Много аналогов измерений. То есть, с точки зрения электроники, DC-контроллер гораздо проще. Но почему же вы так долго разрабатываете? Потому что в CCS очень сложный софт, многоуровневый сетевый протокол. То есть, CCS это чисто софтовое решение, там электроника очень мало. CCS, Combined Charging System, стандарт зарядки электромобилей постоянным током, широко применяемый автопроизводителями в новых моделях электромобилей. Чем наш контроллер ну, автоэнтерпризовский лучше, чем контроллеры конкурентов? Ведь у нас есть станции там производства и достаточно именитый фирм, тоже э, АББ, например. В таком маленьком корпусе два трехфастных канала, еще и замками, ну, и такого готового решения мы не нашли компактного. Но ведь были другие варианты, наверняка были. Варианты покупных контроллеров. но они очень крупные и дорогие. Насколько дорогие? Ну, в процентах хотя бы. В разы. Как я понимаю, должна быть какая-то связь, помимо того, что контроллер связывается с автомобилем и станцией, еще он должен давать информацию во внешнюю среду. Да, это, это как бы такая параллельная его задача, которая абсолютно не главная. То есть контроллер может быть автономным, без внешнего мира работать. Вопрос о безопасности, не электрической безопасности, а информационной. Если контроллер имеет какой-то интерфейс во внешний мир, то ведь на него можно как-то из внешнего мира и повлиять. По внешний мир, мир контроллер идет через через g либо 4 же канал связи. Так. И, и, и протокол шифруется еще до, до выхода на север, плюс шифрование со, самого 4G. Насколько я знаю, сейчас даже вот автомобили с GPS-сигнализацией, GSM-сигнализацией все равно угоняют. Станцию не угонят тяжелая. Ну, вот такая вот штукенция находится в каждой станции Автоэнтерпрайз, которая контролирует работу этой самой станции. В следующий раз мы расскажем о других деталях, которые входят в состав станции Auto Enterprise, как обычных зарядных станций для переменного тока, так и постоянного тока, более современных, более совершенных. Ну и это, скорее всего, будет модем. Тот девайс, который позволяет станции связываться с центральным сервером Auto Enterprise, производить и авторизацию пользователей, и учет потребленной электроэнергии. Если у вас есть какие-то вопросы по устройству станции Auto Enterprise, не стесняйтесь, задавайте в комментариях.